С вами бодрящие гайды, налейте чашечку свежесваренного кофе, сядьте поудобнее и погружайтесь в удивительный мир Arch-Age. В этой части видеогайда мы расскажем о том, чем можно заняться во время тюремного заключения, что полезного можно вынести из тюрьмы и как сбежать из злополучной крепости. Сам тюремный замок восточного материка находится на острове вблизи Остерры. Итак, вас признали виновным и отправили в тюрьму. Не спешите уйти в АФК, даже тут есть чем заняться. После оглашения приговора вас телепортируют в камеру в подвале замка. Активируется эффект заключенного, который не дает вам использовать скиллы, умения и призывать ездовых и боевых питомцев. Наведя курсор на этот эффект, вы можете посмотреть, сколько еще вам осталось ждать окончания наказания. Выходим из камеры и направляемся за спину ближайшего стражника. Не спешите подняться во внутренний двор. Вам же хочется ощутить себя настоящим преступником. Да-да, больше антуража! В небольшом помещении рушим все возможные ящики, из которых получаем один из предметов тюремной одежды. Наша главная цель – тюремные бутсы. Но одеться в полный полосатый костюм тоже очень даже приятно. «Зачем нам именно бутсы?» – спросите вы. И я вам отвечу – они позволяют играть в футбол. Оделись, прихорошились, выходим во внутренний двор. Небольшое помещение с двумя ржавыми воротами, деревянным табло для счета и старым кожаным мячиком. Возможно, до вас этот мячик уже пинали, и его придется поискать. Если на вас одеты тюремные бутсы, то у вас есть возможность пинать мячик. По умолчанию это действие привязано к английской кнопке «R». Подходим к мячику и пинаем. Не забывайте, что физика Arch-Age сильная сторона игры, поэтому мячик не полетит прямо. Его направление зависит и от угла удара, и от места, по которому вы попадете. Автоматический гол засчитан не будет, кому-то придется вести счет. Если вы застряли в тюрьме надолго, то футбол – неплохое развлечение. Кстати, на внутреннем дворе раскиданы еще ящики, с которых можно добыть всю ту же тюремную одежду. Но иногда попадаются милые декоративные предметы для дома, такие как деревянный болванчик в тюремной роме или длинная подушка с портретом хорнийской девушки в полный рост. Если вы понимаете, о чем я. Что же делать, если вы все-таки решили, что каменные стены не помеха вашей жажде свободы? Конечно, бежать! Для побега нам понадобится терпение и чуточку удачи. Направляем свои стопы к ближайшей решетке справа от выхода во внутренний двор. Там вы обнаружите несколько кучек земли, которые можно раскопать. Наша цель – выкопать ключ от башни. За каждую попытку вы получаете немного опыта. Шанс получить ключ достаточно мал, но все зависит от вашей удачи. По одному ключу может совершить побег целая группа заключенных, так что совместные усилия в этом случае приносят плоды. Выкопали ключик, идем к башне. Открываем дверь и заходим внутрь. Учтите, что дверь будет открыта совсем недолго. Тут вы увидите несколько сундуков с конфискованными глайдерами. Не стоит ссориться за них с другими желающими сбежать из заключений. Мало того, что сундуки достаточно быстро рестуются, так на верхнем этаже башни их еще около десятка. Теперь нам остается только забраться наверх по шесту, выйти на свежий воздух, оглядеться, полюбоваться прекрасными пейзажами и использовать конфискованный глайдер в нашем инвентаре. И не стоит с победными криками наворачивать круги над внутренним двором тюрьмы. Конфискованный глайдер исчезнет через несколько секунд. Вам еле-еле хватит этого времени, чтобы добраться до стены и спрыгнуть в воду. Все, вы свободны. Но не стоит радоваться раньше времени. Эффект заключенного-то висит, и пока срок заключения не закончится, вы не сможете ни использовать спилы, ни призывать питомцев. Но ничто не мешает вам вдоволь поплавать или направиться в нужную точку. Когда срок заключения закончится, то вас не телепортирует в стерва. Конечно, если вы будете достаточно далеко от тюремного острова. Заметьте, очки преступлений, за которые вас осудили, приплюсовались к общей цифре вашей преступной славы. О том, как отмыть преступную славу, мы расскажем вам в четвертой заключительной части видеогайда «Преступление и наказания. О том, как заслужить эту преступную славу, вы можете посмотреть в первой части этого видеогайда. А из второй части вы узнаете о процессе суда, как со стороны подсудимого, так же со стороны присяжного заседателя.